Всем привет! Сегодня 3 марта 2023 года. Хочу поведать о новых репрессиях, которые творятся в травматологии города Сургут. Для начала зачитаю статью Евгении Кротовой, это адвокат потерпевшего, муж погибшей медсестры. Годовая норма за месяц или авторитарный диктат труда. В Сургутском городском суде рассматривается резонанс на уголовное дело, номер такой-то... По части 1 110 УКРФ доведение до самоубийства по обвинению старшей медсестры РАО-2 СГТП Матвиюк Ольги, которая по версии следствия за бы на ее действия устроила травлю медсестры анестезистки Ташмагамбетовой Аяжан, что привело к самоубийству. Судебные заседания продолжались допросом потерпевшего мужа Аяжан, а, а также Начались допросы свидетелей сотрудников отделения. В своем допросе потерпевший Радик Ташмагометов подтвердил факты травли со стороны Матвечок, а также отсутствие других значимых событий, которые могли бы повлиять на трагический исход. Айжан любила своего мужа и дочь, спокойно относилась к бытовым проблемам. Ситуация производственного конфликта, который был умышленно создан на работе, породила у Айжан ощущение безнадежности и безвыходности. Заведующий отделением Владимир Р. подтвердил наличие конфликта, и пояснил, что Айжан и другие медсестры обратились к нему с жалобой на неправомерные действия Матвичук. Ну, поясню, что Владимир Рудаков, он основной причиной обращения жалоб к нему коллектива объяснял, что там какие-то, ну, типа, мелкие проблемы с графиками, что-то там, ну и другие рабочие вопросы. Ничего такого, типа, он серьезного не усмотрел. Итак, ваша личность, смотрите, пожалуйста, ваше имя, имя что Сембутская, Сембутская экономическая должности. А, а, а, за ведущее отделение физиологии номер В таком случае предупреждаю у вас, что задача за это может показать, где под задачи показаний, а несет ответственность со статьями 37 38 уголовного, уголовного кодекса Российской Федерации. Итак, уголовная ответственность вам понятна? Да. Понятно, да? Ну, практически вы не отреагировали на жалобу на научную или не написано. Непосредственно на не не на какой постель. А, жалоба была уже на выглядеть, в чем-то. Не после этого а нам приходило к вам лично. То есть Конечно. я вообще не, даже не придал значение то есть вопросы с графиком – это ну, хронический вопрос, происходящий периодически. То есть это не первый раз, ну, не в нашем деле, а вообще в целом, то есть это не первый время, в котором я работаю. Это ну, текущая ситуация, которая происходит постоянно. То, Вы, то есть в, в планерке у вас происходили всегда в 7.45 или раньше? А, да. А с графиками вы говорите, что это хронический там, о, вопрос, периодически возникающий. То есть все было как обычно, почему именно в этот момент необходимость к вам э, прийти при, э, была? Итак, пожалуйста. Да, в вашей честь, у меня имеется ходатайство э, в исследовании с участием свидетеля э, заключение Департамента здравоохранения, который находится в том 4 четвертом где э, 5691 с аналитической справкой. Э, я хочу задать вопросы по данному заключению. Я спрашиваю у свидетеля, говорила о том, что да, доводили информацию, есть информация, которая противоречит выговорению вы свидетеля. Однако он почитал конфликт исчерпанным в тот же день и никаких мер реагирования не принимал. Также заведующий подтвердил факт неукомплектованности кадрами в отделении и колоссальную нагрузку в период пандемии на сотрудников. Коллега Айжан, медицинская сестра Светлана Б. указала на то, что в последнее время Айжан изменилась, стала грустной, задумчивой, а также подтвердила, что не поддержала Айжан в ее решении подать жалобу на Матвичук. Свидетель Анна М., которая работает санитаркой в отделении, подтвердила свои показания, что видела накануне трагедия А.Я.Жан в кабинете Матвичук. А.Я.Жан плакала и твердила «пожалуйста, пожалуйста». «Необходимо отметить, что все свидетели – это действующие сотрудники, которые, безусловно, находятся в зависимости от администрации больницы, покровительством которой, по версии обвинения, пользовалась подсудимая Матвейчук. По ним видно, что ссоры из избы выносить на общее обозрение нельзя». Вместе с тем, даже в ходе состоявшихся заседаний становится понятно, что и Матвичук, и администрации ей больницы нарушались трудовые права, как Айажанта Шмагамбетовой, так и остальных медицинских сестер. Материалами уголовного дела подтверждены факты сверхурочной работы на постоянной основе. Незаконно применялись положения Трудового кодекса о совместительстве. Общее количество часов сверхурочной работы по закону не должно превышать 4 часов в день. Это нарушение статьи 99 ТК РФ. Тут небольшая ошибочка. Не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. У погибшей АЭЖАН переработка в месяц составляла от 50% до 100% сверх основной ставки, что во вредных и опасных условиях труда нейрохирургическое отделение анестезиологии и реанимации недопустимо, в том числе по закону.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 То есть, по сути, нагрузка на одного человека в 13 раз больше, чем обычно. За январь 2021 года переработка составила 100%, 108 часов, сверх нормы за месяц. При этом Матвечук зачастую не решала вопросы совпадений графиков работы Айжана и ее супруга Радига. Это приводило к постоянной стрессовой ситуации, так как Айжан не с кем было оставить пятилетнюю дочь. Дополнительно накладывал свой отпечаток авторитарный стиль управления Матвичук. Смотрите фото 3 из проверки Депздрава. Руководитель диктатор. Именно так оценивает один из свидетель старшую медсестру Матвичук. Она могла без причины накричать на любого работника. Многие не выдерживали и вольнялись. При этом руководство больницы закрывало на это глаза, что и привело к трагедии. Впереди допрос более 50 свидетелей. По последней информации заявлено уже 59 свидетелей. Из них допрошено только четыре. Но уже сейчас картина произошедшего становится понятной. Массовые нарушения прав медицинских работников со стороны представителей администрации больниц э, рано или поздно приводят к трагическим ситуациям, и это подтверждает наш уголовный судебный процесс. Вот он график работы Аяжан. и тут указано, то есть по норме 108 часов, а переработка составила те же 108 часов. То есть она почти выработала годовую норму сверхурочной работы за один месяц. А вот еще одно нарушение: по закону не больше 4 часов за два дня. А тут мы увидим, что в первый день 8 часов из 17. Ну тут непонятные цифры, что они означают, но в любом случае, то есть за 2 дня она явно тут переработала больше, чем 4 часа. То есть работа на износ. И в сутки, и в месяц, и в год. А это график за август. При норме 158,4 в месяц, еще сверху 122,4 часа должна была отработать. То есть в месяц свыше годовой нормы должна была отработать. Это нагрузка свыше, чем в 13 раз на одного человека. Когда и семьей заниматься, когда и жить, когда и ребенком заниматься. Недопустимо лечить одних людей и спасать их жизни за счет здоровья и жизни других людей, в том числе медсестер. Хочу обратить внимание, что присутствовал на процессах э, на четырех, и было допрошено четыре свидетеля, и, насколько я помню, под подпиской задачу заведомо ложных показаний и под уголовной ответственностью в их э, словах Выявлены множество противоречий в показаниях. Будут ли возбуждены уголовные дела Задачу заведомо ложных показаний? Посмотрим. Напомню, что 14 февраля 2023 года Олеся Губанова выиграла суд в апелляционной инстанции по поводу своих переработок. Там В ходе рассмотрения дела выяснилось, что за нее поделали заявление на сверхурочную работу. И потом на основании этого заявления издали приказ и составили новый график. И она, как многодетная мать, имея трех детей, работая на трех работах, пахала, как белка в колесе вот, в травмцентре, и ей это, получается, непонятно как оплачивали. Кстати, экспертиза о подделке заявления есть. А до этого она обращалась в полицию, и те не усмотрели никакого уголовного дела. Уголовное дело о подделке документа не возбуждено. То есть решение суда есть, которое уже вступило в силу, а уголовки нет за подделку. Вот из-за этого суда, то есть, она выиграла где-то там 300 тысяч примерно, то есть, ей должна выплатить травматология за сверхурочную работу. После этого, ну, по сути, начались репрессии. Они, так и говорят, по. В отношении Олеси и давление на весь коллектив. То есть, они выставляют Олеся виновной, что вот сейчас в марте всем подменяли сверхурочную работу. И так и говорят, типа, по суду. Но это не по суду. Суд не обязывал травматологию отменять сверхурочную работу. Он обязал травматологию выплатить то, что положено Олесе по закону. А в травматологии это все представляет, что типа, вот из-за того, что Олеся выиграла суд, и суд типа, типа обязал травматологию эту, отменить всю сверхурочную работу. В итоге был составлен некий график на работы на март, в котором по непонятным причинам именно для 8 человек, которые говорили правду, отменили переработки. И они ссылаются именно вот на решение суда, хотя оно никакого отношения не имеет ко всему коллективу. Одна из сестер сообщает, что 27 февраля, за два дня до, до, до марта, коллектив медицинских сестер операционного блока номер 1 в принудительном порядке был вызван в отдел кадров, где выдали для подписания листа ознакомления с приказом от отмене работы за пределами месячной продолжительности рабочего времени. Номер 680К. Данный лист содержал таблицу с фамилиями сотрудников операционного блока, сам же приказ не был предоставлен. То есть, по идее, должны сначала ознакомиться с приказом, минимум за месяц, в соответствии со статьей 103 ТК РФ. Однако, их за ознаком... с приказом вообще не ознакомили, а с графиком за два дня ознакомили. Нарушение на нарушениях. С его содержанием меня не ознакомили. В одной из граф таблицы была указана причина снятия дополнительных часов, отмены работодателя на дополнительных часов. Это отсутствие вакантных ставок. Но... На сайте Департамента труда и занятости населения ХМАУ Югры любой может найти, что в травматологии именно есть как минимум 10 вакантных мест медицинской сестры операционной. А теперь давайте посмотрим, как у них оформляются документы. Вот он график на март. Напомню, что я работал в Москве на заводе «Рено» с 2018 по 2010 год, 2,5 года, и был ответственный со стороны информационного отдела за правильное начисление заработной платы. То есть вот эти все ночные, вечерние, выходные, это все мне знакомо. Вот глядя на этот график, только на первый взгляд было выявлено 23 нарушения. Итак, поехали. Первое. Не указан тип документа. Образец, проект, готовый, утвержденный документ. То есть обычно разрабатывают образец, его утверждают, должен быть приказ. Потом разрабатывают проект на март, его утверждают, согласуют, тоже должен быть приказ. И в итоге должен быть только готовый документ со ссылкой на приказ тоже должен быть. Ничего этого нету. Второе. Отсутствует регистрационный номер документа. Третье. Отсутствует реквизит организации. Название, КПП, НН, ГУРН, адрес и так далее. То есть, как идентифицировать, что это за организация и к какой организации относится график, невозможно. Четвертое. Отсутствует место составления, дата и время составления документа. Нарушение ГОСТа. Пятое. Приказ номер 680К подписан 22 февраля 2023 года, за неделю до вступления графика в силу. Это нарушение статьи 103 ТК РФ. Шестое. Некоторых ознакомились с приказом лишь 28.02.2023, то есть за один день до вступления графика в силу. Тоже нарушение. Седьмое. Некоторых не ознакомились с приказом под подпись. Вообще его не видели. Восьмое. Копию приказа никому не выдали. Это нарушение части 2 статьи 24 КРФ. Девятое. Обязаны ознакомить с приказом и графиком не менее чем за месяц. Статья 103 К РФ. Десятое. Нет ни одной даты и времени. Вот смотрите внимательно. Вы где-нибудь где вообще в этом. Вот на, на этой бумаге. Я не знаю, наверное, туалетная бумага и то лучше оформлено. Тут вообще ни одной даты нет. Ни одного времени нет. То есть, когда был составлен документ, кто, кто вот эти вот закорючки, когда поставил, непонятно. Ни даты утверждения. Ни даты создания, ни даты согласования, ни даты подписания, вообще ни одной даты. 11. -е. Стоит только одна подпись. Это собственноручно написанная фамилия в соответствии со статьей 19 ГК РФ. То есть, собственноручную фамилию написал только один сотрудник, это вот внизу. Ну и, соответственно, можно сделать вывод, что права и обязанности по о, ответственности за данный документ несет только... Данный человек, который оставил фамилию своей персоны. Ну, Гаррейс, естественно, свою фамилию не написал. То есть он не хочет нести ответственность. Не хочет приобретать права и обязанности по ответственности за данный документ. Гарась, это главврач. 12. -е. Нет печати с реквизитами организации. Тоже нарушение ГоСТ. Невозможно идентифицировать организацию. 13. Нет ссылки на утвержденную форму графика. 14. Нет ссылки на приказ утверждения формы графика. 15. Нет ссылки на приказ утверждения данного графика. 16. Отсутствуют табельные номера работников. 17. Должности указанные сокращенной, нет расшифровки сокращения. 18. Отсутствует расшифровка букв в ячейках таблицы. Б это больничный, O это отпуск, В это выходной. Обычно расшифровку пишут. Самое главное. 19. -е. Отсутствует отметка согласовании графика с двумя профсоюзами, которые есть с раматологией или с представительским органом. Это нарушение статьи 29, 99, 371, части 3 статьи 103, 105, части 5 статьи 113, части 3 статьи 372 ТК РФ и главы 58 ТК РФ. 20. Отсутствует расшифровки всех сокращений. 21. Нет столбца с количеством часов сверх нормы, переработка или совместительства. 22. Нет столбца остатков часов по переработке на текущий год, чтобы можно было ориентироваться, сколько часов-то уже отработано и сколько еще можно максимум по закону еще отработать. 23. Отсутствует описание временного периода, времени начала и времени окончания смены для 9-часовой смены. В графике есть еще и 24-е нарушение, которое, вот... обратите внимание, что и основные часы, и дополнительные сверхурочные часы отображены в одной графе, в одной строке подряд. То есть невозможно разобраться, какие из этих цифр относятся к норме часов, к основной ставке, а какие к дополнительной работе, к сверхурочной. Это, в принципе, тоже нарушение, они должны, быть, должны разделяться, чтобы сразу было видно, если переработка свыше 4 часов в течение двух суток и переработка 120 часов в год. Этого здесь не видно, все намешано в кучу. Так, давайте проанализируем вообще этот график, да, как, насколько правильно он составлен и насколько велика нагрузка только в марте. Значит, ставка по норме 157,4 часа. Здесь мы в графике видим, у 7 человек идет сверхурочная работа. Переработка в часах от 58 до 75 часов. Если умножить на 12 месяцев, это получится в год переработка, ну примерно, да, если мартовские только показатели учитывать. То есть вот это число умножить на 12 получится 904 часа. Муся! То есть получится переработка в год 904 часа, от 703 до 904, при максимуме 120 часов. В процентном отношении это, вот эта переработка, это 62% от, от годовой нормы. От 50 до 60% за месяц они вырабатывают только за, это, за один месяц от, от нормы в год. И при переработке только за март вот этих часов сверх нормы, Получается, остаются остатки на год по сверхурочной работе, у них остаются вот, ну, меньше половины. У некоторых меньше половины, у некоторых больше половины. То есть еще один, максимум два месяца, и все, и вы... максимальная допустимая норма за год в... уже выработана. То есть опять колоссальная нагрузка. Получается, от 4 до 13 раз сверхнормы трудится. Это ж надо, товарищи, сто норм! За смену! 100 норм! Ну Но вот сейчас товарищ Стаханов отдохнет чуток и опять туда, вниз, в шахту! К новым рекордам даешь, понимаешь, 200 норм за смену! 200! А мы тебя за это, товарищ Стаханов, к ордену приставим! И это движение, товарищ Стаханов, назовем твоим именем! Следи, гад За моим движением Художник Марк Шейдер Стахановское движение И такое происходит во всей травматологии Со всеми медсестрами то есть, по сути, людей выжимают как лимон, в 13 раз больше работают. Мало того, что смену отрабатывают, еще и сверх нормы в 12 раз больше работают, чем положено по закону. А у них вредные условия работы. Они в мозгах, в кишках ковыряются, грубо говоря. В общем, работают с человеческими жизнями, спасают их. И, и как вот человек в, в 13 раз выжатый как лимон, он же в любой момент может ошибку совершить. Либо на работе, либо дома. И наверняка это все отражается и на семейном состоянии, и на климате в семье, и, и с друзьями, и с коллегами, и на самой работе, и на результаты работы. Но главный вопрос в том, куда департамент здравоохранения смотрит. Куда трудовая инспекция смотрит? Куда прокуратура смотрит? Неужели они этого всего не видели и не слышали? Где отдел кадров? Они что, ни, ни, ни разу не читали трудовой кодекс? Куда главврач смотрит? Ведь за все отвечает именно главврач. А теперь можете послушать, примерно в каком режиме проходят почти каждая планерка в начале рабочей смены и какая обстановка вообще на этих планерках. Перед началом рабочей смены Там сплошные скандалы и склоки И все это связано именно с графиками И иногда это затягивается на, на час и даже на два Планерки в подобном тоне Проводятся очень длительное время Это лишь короткая вырезка Из Минимум двухчасовой планерки Пишите, кто вам не дает-то, пишите сейчас. Вы да так не делают, вы составили график, когда это, ты должна, послушай, должна работать на работу, как и по какому-то. Послушай, приказ сделан 27-м числом. И мне поставили в такие не же, же рамки, пока 27-м, сделала... а 22-м. Ну, приказ так, по крайней мере, не знаю, Тут каким приказом при... мне поставили в 27-м. Грати, подписан 27. врачом, вами подписан. Сезон, Вот, вот 27-м я его сделала в один день, потому что как поставили меня в известный... С нарушением трудового законодательства. Ну, вот этот банк у нас считался до работой, поэтому они... Его... Это считалось совместительством, и в суде они говорили, что это совместительство, но они договора не оформляли на нас. Вот почему это все так вышло. И с приказом мы тоже должны ознакомиться, хотя бы почитать его, что они нам там предлагают. Здравствуйте, Александра Юрьевна. Здравствуйте. А где можно приказ почитать, на который ссылается 680к? Ознакомиться я хочу. Ну вот, который об отмене. Ну я сейчас его запросить хочу. Подождите, просто. а вы не расписываете? Не Нет, но мне дали просто бланк, что этот приказ существует. Я хочу его а прочитать. Прямо а как? А приказ Шоу? где? Я хочу почитать его. Что там вы предлагаете, какие условия? Нет, значит, смотрите, мы не предлагаем никакие условия, мы отменяем всех до работы, все в вакансии. Ну, приказы должен быть. А на каком основании? Градация какая? Как выбирают их? Мне просто вот хочется для себя подать Только личное заявление. Это будет следующий иск в суд сейчас. Значит, Поэтому смотрите я... заявление у нас на совместительство принимается сотрудника лично Да. Все, Почему заявление... нас не поставили? Я не могу вам сказать, кто вас поставить должен был известность, то нет. Нет? Нет. Да, значит, Просто интересно так. опять же получается, опять получается дискриминация в трудовой сфере Вы говорите, что кто-то из этого списка, это операционный блок наш, имеет право на совместительство, а кто-то не имеет как, а, какими Я принципами? не говорю, что кто-то имеет, кто-то нет, кто захотел написали заявление а кто, вас, Почему нас не поставили в известность? Вот. Я тоже хочу написать на совместительство, чтобы его должным образом оформили нет, хотя вы, оно уже написано нет, вы, пожалуйста вы пишите совместительство или чего у нас рассматривают uh -huh. экономисты uh -huh. и мы смотрим если поставкам есть значит мы сделаем приказ uh -huh. на данный момент я просмотрела у меня поступали заявления я одно заявление даже не смогла принять потому что у меня уже нет ставок поэтому uh -huh. Я издала приказ всем, кто пробудет Ясно. А вот на сайте трудовой, где вакансии принимают, как она называется, биржа труда, 10 операционных сестер висит. Да, требуется. Висит сейчас, я буду закрывать, потому что это от 22-го приказ. Ну все, это будет очередной, значит. Слушай, спасибо. Нет, я не буду расписываться, пока я не увижу приказ, который вы создали. Это не приказ. Приказ Но должен быть для вас это приказ, это незаконно. не должен быть приказ Но вот в такой не форме, не где вы не подробно не описываете, будет. как изменяются наши условия труда. А и они так... Ну труда вот я изменяются. запрошу, пускай дадут ответ. А ну все, все. Все, спасибо спасибо. Попробуйтесь. Попробуйтесь. До свидания. Можете зачитывать, я распишусь. Распишитесь. Если распишетесь за месяц, И служба лучше. Да что значит, что кто успел, Галина Ивановна? Я говорю, вот у вас есть люди, которые с других блоков, вы им отдаете, нам не даете, на нас не хватает. Как И так, так Галина Ивановна? Мы у вас работаем, а не они. Мы могли раскидать без скандалов по-человечески по, по 0,25 на остальные, И было бы всем по 0,25. И не было бы сейчас вот этих скандалов, разборов, никому не сказали. Никому, никто даже об этом не знал и не слышал. Потому что сказали молчать об этом. Никто ничего не говорил. Вы вынуждаете людей, понимаете? Нас не поставили в известность. Вот с этим приказом нам предложили вчера знакомиться. Я вам скажу, вы вынуждаете. Я не могу остаться без работы. У меня маленький ребенок. Я вам поясняю. Вы не понимаете, вы не понимаете, что произошло с Вы до сих пор? Понимаете, почему человек занят? А мне очень жаль, что вы этого не понимаете. А я ее видела, с ней работала. Почему? А почему я? Я знаю, какой а человек. А и это происходит, и не нас добивают. А вы этого не понимаете. Ну, профком понимает. он, он же стоит на, на, на защите, интереса работы. Вы смеетесь? Почему я смеюсь? Наш профсоюзный комитет стоит на защите прав только работодателя. Работодатель заинтересован в неугодных. Пнуть поджу. Сестры с высшей категории останутся с зарплатой нищенской, он не выпнул тебя, ты сам вынужден идти. А уходя, ты нигде еще не устроишься. И эта практика показывает. Почему под эту всю гребенку остальных всех? Для чего людей доводить до отчаяния? Для чего мы стучимся, в пустые двери нас не слышат? И начальник отдела кадров говорит, а ничем. Приказ каком, каком? сделан двадцать седьмым числом. И мне поставили в такие же. Рамки сделала... А двадцать седьмым А двадцать вторым. Ну, так, по крайней мере, не знаю, Кто каким приказом при... мне поставили в известный 27-м. График подписан главным 7. врачом, вами подписан сезон, Вот 27-м я его сделала в один день, потому что как поставили меня в известный. С нарушением трудового законодательства. Как это не официально, а лишают официально. Это... это порка показательная. Кто за Губанову, значит, вам вот так вот и будет. Совместительство, которое запрещено в условиях вредных и опасных. Это... Я с вами судилась. Хорошо, снимите с меня, меня поставьте Я на ставку. Почему вы лишаете совместительства во вредных условиях труда? Запрещены. Вы занимаетесь самоуправством, вы это делаете специально, чтобы столкнуть коллектив лоб в лоб. Кто, значит, там с Губановой разговаривает, значит... Значит, вот вам показательная порка. Смотрите, травматология обманула всю травматологию, по сути, своими действиями. Зачем вы это делаете? Вот этот график с нарушением трудового законодательства, потому что он нам предоставлен за один день. И подготовьте мне, пожалуйста, то, что вы меня не допускаете к работе. Решили дискриминировать? А каким образом вы берете себе совместительство? По трудовому это, кодексу оно запрещено. Это не вопрос не ко мне. Не к вам. Это вопрос прокуратуры будет. Я разрешение Значит, на запись не дала. А у вас никто это... не спрашивает. По какой градации вы делите людей Этому дам, этому не дам да, Совместительство запрещено работала. во вредных условиях Как вы его оформили? Ух, вот знала. вам не стыдно? Вы еще раз сейчас под, подтверждаете факт дискриминации в мою как сторону какой? И не надо настраивать против меня коллектив И Я знаю почему вы это делаете Делаете не в первый раз, а очень много лет Вы сейчас смеетесь или издеваетесь? У нас все равны, но кто-то равнее приоритетах у вас одни а другим, ну, что достанется? По да. какому графику выходить на работу? Вот, а вот этому. Сказали, что-то не так, как угодно, сейчас находятся. Я готова пойти на ставку, а лишь бы за только коллектив не, не трогали. Я а со, со стороны закона вам вниз. спрашиваю. Не надо до этого? Да документов. не надо со стороны закона. Что вы Давайте прощать, устраивать балаган. Да мы пойдем в прокуратуру и в трудовую. Пожалуйста, родители. И в суд. Пойдем. Зачем коллектив-то обижает? Я не могу домой уехать, потому что я не знаю, как завтра мне выходить на работу. Я даже собой пожертвую ради коллектива, которых вы ущемили. Так, видишь, да? Ножу. У меня тоже двое детей несовершеннолетних. Куда-то надо девать кого-то. Вы думаете, что беспредел в Сургутской больнице закончился? Нет. У администрации Сургутской травматологической больницы началась агония. За два дня до начала марта они решили наказать неугодных, лишив их дополнительных часов графики. Им просто поменяли график, за пару дней до выхода на работу. Сначала заставили подписать приказ об отказе в подработке, а потом состряпали новый график. Понятно, что медсестры не от хорошей жизни работают больше, чем на ставку, хотя по закону во вредных условиях нельзя работать сверх месячной нормы. Подписывать приказ медсестры не стали, верхушка использует всегда запрещенные методы, толпой на одного. Когда медсестры разошлись по своим рабочим местам, они заявились к ним толпой и заставили отказаться от подработки. Эти, мне не хочется называть их людьми, ничего не боятся, и управы на них нет. А свободные часы себе расхватали старшие главные медсестры, у них же зарплаты маленькие, а еще приняли из другого отделения других девчонок. Девчонки, держитесь. Олеся Губанова пишет. Вчера нами поданы заявления в прокуратуру, Государственную инспекцию труда, Роструд, департаменты здравоохранения и записались на прием Кольцову. Это заместитель губернатора ХМАО по здравоохранению. Хотя не знают про это все, но надежда в справедливость есть. Сейчас происходит именно то, что было с погибшими сотрудниками. На аудиозаписях явно это прослеживается. Какое давление оказывается администрация, но сами они не могут. Ответить не на один заданный вопрос.